Дорогие, прекрасные мужчины и женщины, мальчики и девочки, сейчас я вам зачитаю один документ. И да, так можно было, и сразу ответ дают. Да, так нужно делать. И многие у вас спрашивают, что делать. Вот кто-то взял и сделал, и вам так тоже можно. Уральское казачье войско. Уграен такой-то, расположенный по адресу такому-то, телефон-то контакты, шапка как положено. Приказ номер 013 от 18 октября 2021 года о мерах по укреплению боеспособности казачьих подразделений и защите здоровья личного состава. В целях недопущения ослабления боеспособности казачьих подразделений, включая казачьи народные дружины и кадетские корпуса всем казакам и их семьям, в скобках живым мужчинам и женщинам, запятая живым мальчикам и девочкам, приказываю, двоеточие, первое. Запретить ношение масок и полиэтиленовых перчаток, повсеместно распространяемых магазинами и аптечными сетями, не защищающих органы дыхания и кожу рук, не относящимся к средствам индивидуальной защиты, далее СИС. В случае необходимости, в скобках работа с краской, запитаясь ядовитыми жидкостями или газами, скобки закрывается, пользоваться только специальными и сертифицированными СИС, в скобках респираторы, противогазы, резиновые перчатки. Второе. Запретить участие в любых медицинских экспериментах, в том числе испытаниях любых видов витаминок, и сдачу тестов. Добровольное или принудительное участие в вышеуказанных экспериментах и исследованиях, а также сдача тестов, будет считаться как сознательное членовредительство и саботаж. Третье. Запретить получение QR-кода в скобках Унизительный для казака акт признания человека товаром (скобки закрываются) всем казакам и их семьям (скобках живых мужчин, живым мужчинам и женщинам, живым мальчикам и девочкам). Четвертое. Лицам по каким-либо причинам уже поставившие неиспытанную до конца витаминку от болезни, незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному начальнику. Точка. Данное лицо будет отстранено от всех учений, походов, маршей, спортивных и иных мероприятий с участием казаков, в скобках, живых мужчин и женщин, живых мальчиков и девочек, до момента получения стопроцентной информации об отсутствии побочных явлений. Пятое. Начальнику физподготовки в срок до 28 октября рекомендовать и предоставить на согласование перечень спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие и укрепление иммунитета, и рекомендовать всем казакам и их семьям им, живым мужчинам и женщинам, живым мальчикам и девочкам. Шестое. Приказ довести до личного состава. Подпись, исполняющая обязанности атамана, атамана Уральского казачьего войска С. Пушкарев.